Добрый день, уважаемые коллеги. 2005 год можно во многом назвать этапным в развитии МВД России. Практически преодолен спад в работе основных служб и подразделений. На деле прошла проверку и новая организационная структура ведомства. В подавляющем большинстве регионов России число раскрытых преступлений возросло. Есть позитивные тенденции в улучшении качества предварительного следствия и дознания. Сокращается количество дел, возвращенных прокурорами в органы МВД для дополнительного расследования. По инициативе при участии Министерства принят ряд федеральных законов и программ, направленных на повышение эффективности антикриминальной деятельности. И в целом, в прошедшем году было немало сделано для укрепления внутренней безопасности нашей страны для улучшения работы по защите прав и свобод граждан. Но вы, думаю, хорошо знаете, что есть еще немало проблем, в том числе системного характера. И полагаю, что именно на них следует сосредоточить основное внимание на сегодняшний коридор. По-прежнему сложной остается переменогенная обстановка в стране. За прошедший год зарегистрировано порядка миллиона тяжких и особо тяжких преступлений. При этом далеко не искоренена практика укрытия преступления тучу. Практика, о которой мы с вами говорим уже не первый год. Объективная оценка показывает в рейтинге доверия. Милиция, к сожалению для нас с вами, находится на одном из последних мест среди других правоохранительных органов государственных и общественных институтов. Люди, обратившиеся в милицию за помощью, все еще порой сталкиваются здесь не просто с равнодушием, но и с откровенным произволом. Нередки случай прямого нарушения прав граждан со стороны сотрудников МВД, в том числе в ходе проведения следственных действий. Очевидно, что такая ситуация прямо связана и с низким уровнем профессионализма некоторых сотрудников милиции, и с недостатками кадровой работы. Добавлю, что эта проблема в той или иной степени касается всей правоохранительной системы. И высокий уровень юридического образования, правовой культуры – это одно из базовых условий достойного несения службы теме, то изначально, кого изначально учили не просто соблюдать, но бороться за укрепление закона. Кроме того, твердым и принципиальным должен быть курс на очищение от маздаинцев, от людей, которые превратили службу в разновидность доходного бизнеса. При этом убежден, нам необходима эффективная система гражданского контроля за работой правоохранительных органов, особенно в сфере соблюдения конституционных прав и законных интересов граждан. Без опора на население, на институты гражданского общества нельзя решить и столь значимую задачу, как профилактика экстремизма и преступности в целом. Прошу не забывать об этом. На недавние коллеги Генеральной прокуратуры уже обращалось внимание на всплеск преступления на почве ксенофобии, расовой, национальной или религиозной неприязни. Причем деятельность экстремистских группировок все более агрессивной становится, приобретает все более жесткие формы. Надо признать, правоохранительные органы недооценили опасность этого явления и пока не сумели должным образом среагировать, выстроив результативную и системную работу по предупреждению конфликтов на этнической и религиозной основе. Думаю, нет необходимости напоминать об огромной опасности всех этих явлений для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Воинствующий национализм, провокации межэтнической розни несут прямую угрозу жизни и конституционным правам граждан, препятствуют стабильному существованию государства, подрывают его целостность. И, конечно, огромный урон при этом наносится авторитету России в мире. Еще одно важное направление вашей работы ⁇ контракт-периодистическая. Слажные действия всех правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел и внутренних войск, позволили в прошлом году нейтрализовать несколько серьезных акций, в том числе и акции банкромирования в Нальчике. Однако правоохранительные органы и спецслужбы должны еще более активно работать именно на опережении. Обязаны целенаправленно выявлять и ликвидировать террористическое подполье, лишать их инфраструктуры связей источников финансирования. Так, как совсем недавно было в Ставрополе и вот сейчас в Дагестане. Как вы знаете, на днях был подписан указ о мерах по противодействию терроризму. Образуется национальный антитеррористический комитет, и в его составе Федеральный оперативный штаб, а также региональные антитеррористические комиссии и постоянно действующие оперативные штабы во главе с руководителями региональных управлений ФСБ на уровне субъектов Российской Федерации. Эти меры должны привести к совершенствованию государственного управления и планирования в сфере противодействия террору. Жду от вас эффективного, грамотного участия совместной работе с другими правоохранительными структурами. Отдельно остановлюсь на роли МВД в противодействии преступлениям в сфере экономики. Здесь первостепенное внимание необходимо уделить защите от криминала малого и среднего бизнеса, законопослушных, добросовестных граждан и предпринимательных. Особо подчеркну, решая такие задачи, органы внутренних дел не должны позволять себя втягивать в корпоративные конфликты, в о хозяйствующих субъектов. И уже точно не должны выступать одной из сторон этих конфликтов. И, наконец, еще одна важная тема. Весьма ответственные задачи возлагаются на МВД России и в связи с председательством в группе 8. Именно ваше министерство отвечает за организацию встречи министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран 8. Важно использовать эту встречу с максимальной пользе, в том числе для налаживания еще более тесного сотрудничества с иностранными коллегами в таких сферах, как борьба с международным терроризмом, противодействие незаконному обороту оружия, наркотрафика. Эти контакты должны быть использованы для дополнительного разъяснения позиции России по ключевым вопросам взаимодействия. И в заключение хотел бы пожелать вам и вашим коллегам успехов. Крайне важны и очень значимый для государства и общества службы. Благодарю вас за внимание.